Приветствую всех из Финляндии! Сегодня я хочу поговорить о гвоздях и более подробно рассказать и пояснить некоторые моменты. И начну я с речных гвоздей, которые 90-е, которые у нас можно приобрести как в таких небольших коробках, так и побольше. Смотрите, здесь у меня в данном случае это ершонные, ну или кольцевые и так далее, там разные вариации. Горячий цинк 34 градуса, 3,1 на 90 под пистолеты. Это стандартный вариант. Смотрите, у нас нет никакой четкой, ну, скажем так, обязанности покупать, приобретать гвозди, обязательно кольцевые. Это никакой разницы нет. И поэтому, если вы хотите, вы можете писать у нас заявку, мы добавим и кольцевые тоже. То есть, без проблем. Можем привести Они просто немного дороже. В наших же случаях просто Каркасный дом, когда собирается, то в основном все конструкции, они чаще всего ну, редко, когда на отрыв работают. Потому что на срез, на сдвиг это больше. Нужно понимать прекрасно, каркас собран, ты его прибиваешь на гвозди, потом еще все обшивки, все там обрешетки, контр-обрешетки. Это 53 раза друг друга все перекрывает и работает совершенно ну, в другом направлении. Поэтому у нас нет никаких требований вот конкретных, что допустим для сборки каркаса нужно использовать там обязательно ершные гвозди нет у нас поэтому я просто покупаю всегда за исключением тех случаев когда нет в наличии допустим гладких в этом магазине есть только остались вот ершные Ну, я возьму ершные хорошо а так я куплю гладкие во- первых гладкий гвоздь он немного легче забивается и в каких-то более ну скажем из 10 простых гвоздей, которые там может быть один чуть-чуть не добьет, то, скажем, ершоные есть шанс такой, что ну, там два допустим не добьет. Это не такая великая проблема, но просто чтобы для понимания вас, что ершоные гвозди, это ну, нет такой панацеи, чтобы какая-то специфика была и требования. У нас не требуют для этого. Длина, диаметр и покрытие. Это обязательно. Горячий цинк, диаметр 3,1, Длина 90. Это все, что касаемо конструкций. Это такие. Мы используем 34 градус, потому что он на бумаге. Во-первых, эта упаковка, скажем так, меньше занимает места Потому что если брать 21 градус, они гвоздь от гвоздя, стоит немножко дальше, дальше. Поэтому коробки больше при меньшем количестве. Поэтому и обойма должна быть больше. Ну, магазин, скажем, если здесь помещается больше гвоздей за раз, Плюс ко всему, мне не нравится, когда пластиковый у меня один пистолет есть. Я работал, и мне не понравилось. Очень сильно разлетается этот пластик от ударов. И там какое качество будет. Ну, так бывает по, по фейсу прилетает нормально, неприятно. В очках постоянно работать, конечно, нужно, но не всегда получается. Там раз стрельнул, и дальше опять пошло. Ну, как бы вот это мои предпочтения. Плюс все, кого я вижу, они все-таки пользуются тридцать четвертым градусом и есть много, скажем, компаний, которые производят пистолеты только под тридцать четверку. Вот. Потому что газовые, они все будут под тридцать четверку Аккумуляторные тоже все под 34-ку, под 21 не знаю, не видел, честно говоря. То есть это самый ходовой, самый оправданный вариант. Им нельзя прибивать, как многие думают, для фасада использовать. То как раз-таки эти гвозди не подходят для фасада. У нас их нельзя использовать. То есть да, есть люди, которые используют. Да, можно теоретически, что будет. С другой стороны, у этого гвоздя шляпка усеченная. То есть она смещена от центра. И там, ну, скажем так, какой-то шанс затекания может быть. Это первое. Второй диаметр здесь достаточно большой. И будет колоть отделочные материалы. Если там идет подшиву, прибиваем двадцатка. Да, доска, которая сухая, она колется только в путь. Поэтому такой вариант очень-очень плохой. Даже при меньшем э, размере там все равно будет диаметр 2,8. Это касаемо этих гвоздей. Плюс вы получите... Вот в этом варианте бумага будет торчать на фасаде очень часто. Она остается, кусочки такие торчат. И при покраске это все вот, ну, в такое ершистое, соплистое получается. Поэтому ну, это, это неправильный вариант. Просто я вам для информации это даю. Так что, если вам необходимо, ершенные, либо гладкие, пожалуйста, можете, если у нас нет в наличии, можете написать в магазин и запросить. Пожалуйста. Это что касаемо гвоздей стандартных значит переходим дальше к фасаду фасадные гвозди пожалуйста вот эти они как раз таки идут уже под другой пистолет соответственно под каждые гвозди нужно свой свой пистолет иметь это ну, такая себе история которая ну, скажем не дешевое удовольствие но опять же когда я скажем занимаюсь профессиональной этой деятельностью я зарабатываю этим на жизнь поэтому мне это необходимо и мне нормально то есть я Перехожу от одной работы к другой работе. Смотрите, здесь то же самое, требование: Горячий цинк, это обязательно. У них идет диаметр 2,5, 2,5 на 60 на гвоздя. То есть, 50-ки у нас особо не используются. Есть продажи, но сильно так, ну, скажем, не везде разрешено. И вагонка, так как у нас вагонка минимально идет 20... 23 по-моему. По-моему, 23-я у нас идет минимально. Меньше я вот... По крайней мере, в магазине, может быть, и можно приобрести. То вот у нас не приходит. Может еще приходить 28-я. Поэтому там в зависимости от ширины, количества гвоздей, забивается гвоздь только в нахаловку. прям снаружи имеется в виду. И все. И шляпка здесь, она не очень крупная. Гвоздь потоньше. 2,5. И меньше колет. Скажем, это подшиво используется и так далее. Важно, что горячие цинки. Если вы возьмете простые, скажем, с электрическим покрытием, они будут подешевле, но вы получите потом на покраске. И потом будете говорить и там хаять какие-нибудь бренды финских красок, что ой, плохая краска, потому что вот и что-то они испортились, да, там здесь производится так, а там производится типа по-другому. Да нифига, это неправильно, потому что первое... Толщина вашей вагонки, если вы берете 15-ю вагонку, она колется вся, она не предназначена для фасада, она лопается. Лопается, значит краска-то тоже лопается, соответственно попадает влага и так далее. Из-за этого все и происходит. Либо вы используете еще добавок гвозди, которые не предназначены для этого. Это то же самое будет влиять на лакокрасочное покрытие. То есть вдумайтесь просто хорошо, если вы что-то где-то нарушаете, то... Вы как бы, ну, получается, делаете себе хуже, по сути. То есть у нас только горячий цинк, наружное забивание, то есть никаких потаев и так далее. Именно прям там в зависимости от ширины вагонки может быть количество гвоздей. Может быть это один гвоздь на одну доску с одним креплением, либо это может быть гвоздя либо два гвоздя то есть в зависимости от ширины разная тоже вагонка встречается и вот такие вот гвозди которые можете приобрести у нас пожалуйста смотрите дальше идут гвозди это толевые гвозди их можно использовать как для любых битумных покрытий если это к дереву прибивается основание там подстилающий ковер Сама по себе битумная черепица может тоже прибиваться ими, потому что это тоже горячий цинк. Диаметр 3,1 на 32 длиной. То есть есть разные длины, пожалуйста, можем тоже привести. Также мы эти гвозди используем для того, чтобы помимо гидроизоляции, мы балконы, допустим, собираем, очень часто используем. Где-то просят что-то сделать такое. Ну и самое простое покрытие это все-таки купить ну, битумную черепицу, ее можно купить в любом магазине, не надо там ничего заказывать, отходов практически не останется. Ну так, по минимуму, скажем. И привезти тоже просто, по-растому багажнике. Поэтому используем такими гвоздиками. Вот. И ветрозащитный гипсокартон прибивается тоже такими гвоздями. И это тоже важно. И под, этот, под эти гвозди тоже нужен свой пистолет, кровельный. То есть получается... Свой пистолет, свои гвозди. Свой пистолет, свои гвозди. Свой пистолет, свои гвозди. Это вот в таком варианте. Плюс еще можно пойти дальше. Там отделочные, еще какие-то скобки, шпильки. Ой, там целая куча. В общем, чтобы заниматься стройкой, ну, как-то так, ну, имеется в виду, профессионально, то надо вкладываться. Смотрите, есть у нас шурупы. Шурупы, вот это уже как раз-таки... Электрогальванизация. То есть, ну, по сути, я так больше использую холод... да, холодный цинк. Холодное цинкование. Это подходит цинкование только для внутренних работ. Снаружи их использовать нельзя. Хотя, с другой стороны, сейчас вот недавно видел у соседей, они собирали дом и гипсокартон ветрозащитный, весь прокручен вот именно на такие шурупы. Хотя я могу найти, я видел уже, у одного из производителей как бы правильные шурупы, которые подходят для наружных работ. Но они там, конечно, стоят... ну Блин, тоже в ленте, но стоят нормально. Вот, поэтому такая история. Эти 3,9 диаметр на 32 длиной мы используем для обшивки гипсокартона. Если это будет обычный, стандартный гипсокартон. Не какой-то там сложный. Вот, для однослойной. Если будет два слоя простого гипсокартона, то нужно будет использовать уже 42 вторые. Это касаемо к дереву, к деревянным обшивкам. К металлу мы не пользуемся вообще, только на промышленности, если это какие-то торговые центры, либо это будут многоэтажки. Там тоже может быть на металлических каркасах использование. И хочу показать вам еще такого плана шурупы. Это тоже в лентах, тоже для гипсокартона, тоже 39 на 32 то есть под однослойную обшивку но здесь разница в том что шляпка чуть уже чем у этих шурупов и скажем спереди идет в начале резьба по дереву а потом уже перед шляпкой идет в обратную сторону резьба это специальные шурупы для крепких гипсов то есть это будет Любой крепкий, это влагостойкий будет, это будет любой гипс для пола, потому что плотность гипса такова, что такой шуруп, вот 32 на, одной, на одном слое, 100% прокрутится, ну, практически 100%, часто очень. Он будет не докручиваться, шляпка широковатая, и, а гипс слишком плотный, он не может утопить. То есть, если сразу не пошло, как бы, то докрутить, как правило, уже не получится Нужно будет выкручивать и закручивать рядом Можно, но такая морока, скажем Есть специальные просто шурупы Мы в магазин пока не добавляли, но можем добавить, если кого интересует Это достаточно такой простой вариант Также есть они как 32 по длине, так и 42, если нужно будет двойная обшивка вот, а на этом я хочу сказать всем подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь в группу в Телеграме, там очень активные действия происходят, и подписывайтесь на Инстаграм, все ссылочки будут в описании. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!